Остановилась, машинка пошла в город, может перехватишь, навстречу выскочить? Блин, нет. Все, ладно, понял. Аксения остановилась, а мы его подходим. Она в сторону города пошла. Так. Ну, понял. так потише бы Здравствуйте, областной Агрей. Документы ваши? Ключи. Ключи, говорю. Из машины вышел. Где документы? Где документы? Редическое удостоверение. Ключики ключи, расслаблены. Расслаблены. Ключи. Ну, это, скорость выключи. Все, не, чего Нет, чего вы толкаете-то? Пролоксируйте, документы, чего делать? Документы просить, хорошо. Говорите нормально. А вы, вы что молодой еще? Отойдите отсюда, пожалуйста. Как отойдите, это, пожалуйста. вы отойдите, отойдите. Не отойду. Отойдите. Как ты отойду? Обратишься? Как, -то мой так, братишка, как ему будет? Лучше по-хорошему. Я не отойду. По-хорошему. Какому хорошему? По такому хорошему. По такому Я еще раз говорю документы на право управления. холополис себе Максим Друзлый человек Я киплю как чайник Почему? Да Потому что что-то не так происходит Что? Кто-то нарушает правила Кто? Явно не я А кто? Ты видишь физически, а этого не видно Я киплю, я пытаюсь это тормозить, и вы меня пытаетесь остановить. Не надо меня останавливать. Я иду своей дорогой. У меня своя дорога, и в нее вмешиваться нельзя. Вы слышали, дороже? Да. В каком году? Последний раз не помню уже. Можете пробить, пожалуйста. Максим на нас то свою грызь не проявлять. Ты Поверь мне, если я ее проявлю, вы здесь все хренетье. Алло, двенадцать <соспорядок> <Почему самоспорядок>? Максим, <соспорядок> А я не кипел. Свет, сами говорили, я киплю. Сами же нормально разговаривали. Ты тебя... в курсе то, что я Армагеддон остановил, а? Какой Армагеддон? Конец света. А? В прямом смысле? В прямом смысле. Ты думаешь, кто ты сейчас на телевидении пляшут все? Причем все, весь мир блядь, пляшет. Под мою дудку. Ты знаешь, кто я такой? Максим, Судить меня хочешь? Я не сужу никого. Вот и не думаю, что это нужно делать. Ты даже не пешка. А звезда у меня выше, чем у Сталина. Если ты не заметил, у меня голубые погоны. Они красные. Решай, судья сделать судьей а? можешь меня судить суде? своего рода у тебя две звезды а у меня одна большая Ты думаешь кто такой был сталин и петр первый а? не знаешь а я знаю я вас из говна вытаскиваю Жадственно. и у меня громадная, я весь в говне по уши, точнее вы, а не вы, отпусти меня, я спокойно домой поеду. Ну поедете домой, если все хорошо вести будет, Я веду себя хорошо. Вы уже очень много людей. Я сегодня пропустил удар. Максим, Очень серьезный. Я с вами абсолютно нормально разговариваю. Разверни -ка.